Всем здарова, ребят, с вами Бяка, и сразу меня за качество звука, скоро я куплю себе нормальный микрофон и с звуком все будет нормальненько. Ну а сегодня я бы хотел вам показать, как э, на халяву получить админку на сервере. Сервер называется Ганези. Заходим на сервер. Э, вводим циферки. А, неправильно. Вводим еще раз циферки. И теперь регистрируемся. После того, как зарегистрировались, э, Открываем чат, слэш, uh, и пишем хак. Здесь выбираем третий сундук. И. И вы получаете админка на халяву. Вот, всем. Uh, админка сейчас по скидкам стоит 25 рублей, но все же это халява. Очень даже классная халява. Админ тут может uh, выдать себе опыт. Давайте выдадим XP, там 100. Uh, нет, нужно. 7 опыта до следующего уровня, не понял, ничего, в общем, ладно. Ну и в общем, он может все, что могут все привилегии ниже. Типа модер, креатив, вип, да, давайте гм1 ведем. И знаю, что нам дается кит, кит вип. Вот такой вот кит, давайте оденем, вероятно, на себя. Зачарованная она, на защиту, это не броня бога. А, обычная такая маска с, с чаркой а, так креатив у нас полный просто есть такие сервера где креатив не полный дается ну в общем все теперь вы можете строить где угодно все что угодно сколько там приватов 30 нет, это 30 регионов да я просто прочитал 30 точек дома о, смотрите, домик закриваченный. А, нет, закриваченный. Часть Как я... Как я сломал этот блок? Ладно, наверное, баг какой-то. Ну, э, что же, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, на... иначе ФСБ приедет к вам и заберет ваш компуктер на неделю. Ну, а с вами был Бяка, всем удачи, всем пока.